Привет всем, с вами сегодня помощник. Сегодня я хочу рассказать о очень интересном классе берсерк. Основная характеристика – сила. Вторичная характеристика – жизненная сила. Оружие – двойные клинки. Броня – легкая. Преимущество – мощная физическая атака. Недостаток – низкая магическая защита. И уклонение. Элемент – огонь. Роль в отряде. Дамагер. ПВП преимущество. Еретик. Убийца. Берсерк мира. Battle Immortals. Это суровый и беспощадный воин. Всегда находится в сердце битвы. Он носит легкую броню. И сражается парным оружием. Предпочитая щиту второй клинок, Берсерк успешно действует в одиночку, но может стать весьма ценным членом отряда. Среда умений Берсерка есть не только атакующие, но и ослабляющие врага. Снижает его скорость и защиту. Преимущество Берсерка заключается в его огромной физической силе, позволяющей наносить сокрушительные удары. По врагам такой воин особенно хорош в сражениях, с еретиком и убийцей. В то же время у Берсерка не самая мощная защита, особенно если дело касается магии магических атак, а также слабое уклонение. Однако часть этих недостатков может исключить, если правильно подобрать, э... повторяюсь, подобрать экопировку. Первый уровень умений. Удар. Атакующие. Грубый удар по цели. Наносит физический урон. С возможностью дополнительного урона. Ярость. XP. Умение. Разрушительная волна. Устремляется от берсерка по направленную к цели. И попадает по всем врагам поблизости. Игнорируя их защиту. Наносит физический дополнительный урон. А также снижает скорость жертвы на 5 секунд. Уровень 10. Засада. Баф. Бьет цель и оглушает ее. На короткое время. Рассечение. Атакующее. Жестокий удар по цели. Имеет шанс снизить физическую защиту цели. На короткое время. Уровень 25. Жестокость. Пассивная горизонтальная атака, которая задевает 5 врагов перед персонажем. Причиняя физический урон. Уровень 40. -й. Жатва. Атакующая. Оружие берсерка возвышается его гневом, наносит физический и дополнительный урон. Имеется шанс ранить врага. И в этом случае он будет получать урон каждые 5 секунд. В течение 30 секунд. Дуэль. Пассивное. Оружие становится продолжением руки. Повышая точность. Неистовство. Баф. Ничто не может отвлечь берсерка от битвы. С врагом. Точность и сопротивление. Оглушению и замороживанию. Повышается на 15 секунд. Уровень 55. Жажда крови. Баф. Боевой транс -берсерка. Скорость движения и атаки увеличивается, но в то же время берсерк получает больше урона. Длительность 30 секунд. Предельная скорость атакующая. Берсерк прыгает вперед и обрушается на врага, причиняя урон при столкновение и снижает скорость цели на несколько секунд уровень 70 -ый. разрушение баф переполненной духовной мощью зачастую игнорирует защиту врага сила святого удара повышается эффект длится 10 минут ураган атакующие атака по вращению Наносит физический урон 10 целям в зоне действия. Самообладание пассивный. Мускулы берсерка прочны, как сталь. повышает силу.